Золотую паутину выткал На лугу узор Кувшинок желтых Разве сдержит Белая калитка Если всю Желанием оплел ты Я шаги рассыпала По скату Для меня сегодня День медовый Наберу пригоршнями я мяту Буду плавать В запахе сосновом А потом Забыв о дне и часе, обниму тебя рукою смуглой. И костер заката ночь погасит И задует золотые угли.